Вот, в частности, вот здесь вот а, проведена бумажка, несмотря на все эти мероприятия, несмотря на то, что практически никакой конкуренции на выборах не было, тем не менее, удивительным образом а, распространялись всяческие вот такого типа анкетки а, у бюджетников а, в стиле «За кого вы собираетесь голосовать?». А, какой в этом был толк, учитывая, что к моменту избирательной кампании выбора не оставалось, совершенно непонятно, видимо, просто по привычке. Но, тем не менее, такие факты зафиксированы были. А, намного все было более бурно и разнообразно при, на этапе выдвижения регистрации в муниципальные советы. А, наши коллеги из голоса сделали а, замечательный а, график, я поскольку не смогла спросить у них разрешение, поэтому украсть не смогла, но а, под названием Питерский Титаник они сделали соотношение количества м, выдвинутых кандидатов количество полученных мандатов от разных партий, а, ну в том числе самовыдвиженцев. И там получились, а, это называлось Титаник, потому что каждый ну вот этот столбик, он двигался на каждом этапе, то есть вот э, партия там, приняла решение о выдвижении такого-то количества кандидатов смогли подать документы значит он немножко ниже нуля там смогли зарегистрироваться еще ниже нуля ну и выборы э, в некоторых случаях совсем до нуля спускались за исключением э, естественно одной единственной партии которая, у которой от решения партии вот, а, это, таких данных у нас нет, но от вот, Выдвижение кандидатов э, на, на, от подачи документов до получения мандата КПД 80 с лишним процентов получилось. Тогда как, например, э, партию Яблоко не допустили в муниципальный совет совсем. А КПД у «Справедливой России и коммунистов в этом смысле было ну то есть там вот 80%, а здесь. 2,4-2,3%. Вот у них такая разница, очень небольшая между собой. То есть, можно Процент. представить. Да, 2,3-2,4%. Вот. Соответственно, такие, такие данные говорят уже сами по себе о том, что на всех этапах прохождения этого бега с препятствиями совершенно невозможно было куда-то двинуться. Ну основные типы нарушений это сокрытие информации о дате решения муниципального совета, это любимые, я думаю, что наши как раз коллеги из ответа любят, э, это любимый метод наших госструктур, причем в абсолютно любой области. Где что объявили, какие сроки, конкурса каких-нибудь ну, выборов, еще как любой информации, которая э, зависит от сроков. Это любимый способ манипулирования. Это для э, альтернативных каких-то вариантов э, не узнать, когда же я могу это сделать. Вот, Это обычное, э, по-моему, близко к э, ноу-хау. Это закрытый кмо и отсутствие вообще ИКМО по указанному адресу. Это было любимое занятие. Ну и совсем раньше не сталкивались это искусственные очереди, когда приходят люди, которые совершенно не собирались выдвигаться в депутаты и становиться кандидатами, вставали в очередь с папками документов и стояли в этих очередях. По много-много часов, так чтобы реальные кандидаты могли зарегистрироваться. Вот. Ну и далее. А дальше, как обычно, там неправильная трактовка законов, непринятие каких-то документов. Но в некоторых муниципалитетах применялись даже физическая сила, угрозы и так далее. В общем, эти молодые люди, которые стали в очереди, не собирались выдвигаться, они были достаточно физически развитые любили это занятие. Ну вот, э, не менее 15 МО, в которой вызывалась полиция на э, этапе подачи документов. Такое. Вроде бы пришел, подал и ушел. Это количество мандатов итоговая. Табличка сперта от Татьяны Сергеевны потому что э, собственно, ну, зачем, если кто-то проделал эту работу, ее повторить. Вот, в общем, видно, что все довольно печально после преодоления там, этих препятствий. И даже «Справедливая Россия», которая э, очень активно готовилась к губернаторским выборам, и, соответственно, муниципальные для них были э, подспорьем в этом. Ну вот я говорю, 2,4-2,5% примерно. А самое интересное, это э, анализ... Официальные данные, потому что фиксировать нарушения в день голосования мы все научились, мы знаем, какие они бывают, и в общем, э, ну вслед за законом приходят, конечно, новые, там, в смысле досрочного голосования, еще чего-то, но э, совершенно новая история это, когда вы открываете газ выборы и понимаете, что так быть, ну вот так быть не может совсем, эти данные мы называем абсурдными. А вот так, может быть, с такой ничтожной долей вероятности, что даже как-то стыдно представить. Мы провели такой анализ по всем возможным вариантам. В частности, абсурдные, абсурдные результаты это когда на участок, например, в урне оказывалось больше бюллетеней, чем люди получили на руки по списку. Ну, вот такое, например, количество. Их э, очень. Их достаточно много. Есть, э, ну, то же самое бывает на выездном голосовании и в стационарном уровне. И то и другое активно наблюдалось э, в газвыборах э, как сразу после выборов, так и после того, как там начали все исправлять, особенно по муниципальному, там было исправлено достаточно много протоколов, но тем не менее осталось все равно достаточно будет в которых а, все по-прежнему. Могу ну, количество сказать? Ну давай. Значит, по губернаторским выборам а, с, аномальных участков 120. 120 и 246 а... было для муниципальных? Нет, для муниципальных было больше 300, потом мы исправили а в настоящий момент около 180-190 имеют аномальные результаты, обжалуются а, далеко не везде. Потом в отдельной секции можно будет послушать о том, какие варианты предлагают в качестве объяснений аномальных историй. Да, нам очень часто говорят о том, что это технические ошибки, но лично мне, по крайней мере, кажется, что технические ошибки возможны тогда, когда ты пытаешься внести не то, что у тебя написано. Вот если ты пытаешься, если тебе принесли протокол, и протокол составлен по, тем, по тому количеству бюллетеней, которые есть, то там может быть техническая ошибка в опечатке. Но если ты пытаешься подогнать результаты, то получится примерно то, что э, вы наблюдаете. Помимо э, этих, э, помимо вот таких вот данных, про которые говорил Динары, которые были зафиксированы, и очень активно обсуждались, и по поводу которых даже высказывалась неожиданно Центральная избирательная комиссия, были еще дополнительные всячески абсурдные результаты. Например, на губернаторских выборах показатели явки сообщаемый в течение суток хотя бы раз соответствовали не целому количеству избирателей. А явка на 10 утра оказалась меньше досрочного голосования. Но на самом деле, мы к этому подойдем попозже, досрочное голосование вообще вносилось хорошо, если утром дня голосования. А в некоторых случаях она вносилась вообще после закрытия участков. И такие случаи у нас тоже зафиксированы. А, и а, были такие случаи, когда явка, ну это опять же связано с внесением, вот все эти случаи с явкой, скорее всего связаны с внесением досрочного голосования, после того как проголосовали уже все в э, день голосования, когда явка например на 18 нет, не может быть, 18.00 превысила итоговую вот такая история была на 78 участках когда объявленная э, явка по этим участкам днем вдруг было больше, чем оказалось к вечеру. А, аномалии это такие вещи, которые теоретически могли случиться, но очень маловероятно. В частности, это очень похоже на подобную явку избирателей, на многих участках по губернаторским выборам. Там по губернаторским вообще характерно. Берешь, например, переписанный протокол. И оказывается, что Явку приписали, количество выданных бюллетеней, но эти голоса мы не раскидали вообще, просто в принципе. И их, ну такие есть переписные подогонки, то интересовала только явка. По губернаторским ничего кроме явки не интересовало в принципе. И вот одним из таких показательных вещей является подгон явки по, по некоторым типам. Если э, смотреть примерно нормальное распределение, то количество, то проценты будут, ну тут 69, там 67, потом 63. А по некоторым тикам вдруг все участки, они оказываются ближайшее э, целое число избирателей к э, круглому числу. То есть вот определили 70%. и вот, э, соответственно, берешь ближайшее количество целых избирателей, оказывается 69, там, и 25 или 23 и, и так далее. То есть все по этим участкам, все проценты тяготеют к круглому числу. Такая вероятность такого наступления события, в принципе, вот если бы все было хорошо, она порядка 5%. То есть очень маловероятна. Но, тем не менее, вот такие вот истории тоже есть. Ну, это... Это я не умею объяснять, это что-то очень сложно математическое, но должно иллюстрировать то, что я примерно сейчас рассказала ну, на панце. Там вот посерединке эта линия вертикальная, означает, что большинство уиков, 81 уик 5 тика, у них была явка ровно 58%. Вот видите, там слева разброс, справа разброс, а посередине линия. И причем что характерно, э, там не важно было, сколько голосов выдано за кандидата, которого мы выбирали, э, там даже Кто была... выбирал? Да, ну, как бы, да. Город. Да, который угу. мы назначили, э, вот, э, важно, чтобы и было, ровно было 58. На 81 из 100 там, с чем-то у вероятность того, что везде будет 58, она равна 10, -10 минус какой-то степени. Да. но как, это... как член номер, чтика номер 5 я это? могу сказать что эта линия на графике в полной мере отвечает характеру председателя Тикнула <свят> которая чрезвычайно прямолинейный человек если она говорит члена комиссии не пускать она ставит охранников полицию, которые просто э, не пропускают в кабинет вовремя всему что можно только придумать то есть абсолютно приголосованный, вертикальный. А? А? вы еще очень красивый цикл. Вот эти вот, 100, почти 100%, 100 яркость и 90% заполняющих. А, А, Вот это... вообще, сколько там выйдет? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять выйдет. А, Но да, то то то то есть то то, Пожалуйста. Это, это, да. это просто целиком нарисованные выход. Но на самом деле были очень интересные вещи, когда, э, например, э, целый... Вот На участке да, оказывается вброшено, опять же, это про Ну Потому что мы только там можем отследить, как это происходит. Иногда это очень трудно по цифрам отследить. Вброшенная а, приписанная явка и разбросаны они не на полтавченко, а разбросаны они по всем остальным. Потому что результат а, губернатора, он не интересовал. Интересовало именно, чтобы была явка. Мы пытались примерно прикинуть а, явку, которая была бы и, честно говоря, я немножко их понимаю, потому что явка, которая бы у них была без мобилизации бюджетника вот этих вот на досрочку и без вот этих вот переписываний и подгонок, она была бы меньше 10%. И что бы они с этой явкой делали, честно говоря, довольно страшно. То есть с мобилизацией бюджетника у нас получилось 12%. Ну, то есть, понятно, что если убрать мобилизацию бюджетников на досрочке, то мы получим меньше 10%. процентов. чтобы они с этой делали, представить трудно. Поэтому, в общем, понять их можно. Вот. Ну, не значит простить. Вот. На муниципальных выборах все интереснее, потому что там каждый человек должен был ставить 5 галочек. И поэтому с теорией вероятности тут развлекаться можно еще больше, Потому что, ну вот сейчас я покажу несколько графиков, но э, мы часто очень сталкиваемся, например, с тем, что все до единого люди на этом участке поставили, например, одну галочку из пяти. Или, например, все до единого. Но это я подозреваю, что они просто, поскольку не знали, что записывать они, э, или что куда расписывать, они просто количество бюллетеней раскидали, как на одномандатных выборах по, <laughs> по кандидатам. Но это, ну, это мое подозрение. Но, в любом случае это говорит о том, что так не бывает. А, а на каких-то других участках все люди до единого поставили 5 каучек. И еще и 5 все одинаковые. Так тоже бывает. Вот. Поэтому на муниципальных выборах тоже э, все бывает забавно. Вот, например, такие есть э, картины. Э, это расстояние... На... Ну вот, очень красивая история. Например, в э -э, шуваловые озерки, да, вот все у нас выигравшие кандидаты, которые, э -э, у которых у всех одинаковые. 529, то есть 529 человек пришли и поставили абсолютно одинаковые пять галочек. А вот оставшиеся 30 были не системные. <с irge> были были какие-то странные. Они поставили. Ну, то есть из них 25 поставило 3 галочки. Вот. Ну и далее. И далее по тексту. В общем, э, по-моему, очень красиво и, и вряд ли возможно. Вот эта картинка тоже ничего. Э, первые пять кандидатов. Ну, здесь, правда, не все были так единодушны, не все свои пять галочек, но э, зато разница на налицо и тоже теория вероятности как-то против нас. И таких историй, ну, то есть, эти участки, понятно, приведены для примера, но, в принципе, таких историй очень-очень много. Вот, и как... Но это вот то, что можно было бы показать, даже если бы мы вообще никогда и ни разу никуда не ходили, ни на какие участки, а просто бы сели утречком 5 числа и... Ой, 100, и, в общем, все это внимательно прочитали, посчитали и так далее но тем не менее мы зачем то ходили на эти участки и что-то там наблюдали и провели, как я уже сказала так называемый поствыборный опрос вот, в нем приняли участие 483 человека но это между третью ну да, около трети тех людей, которые вышли на участки ну то есть там их порядка полутора тысяч а тут около 500 просили. Вот. Ну, понятно, что подавляющее большинство в этот раз это члены комиссии, э, так как просто всех людей, которых интересовали выборы, мы постарались э, э, радостно включить в пятилетние комиссии. Нам еще, я думаю, просто их думать на тему того, правильным ли ходом это было. Вот, потому что, к сожалению, участие, э, но ну, членство в комиссии очень во многом не дает возможности контролировать процесс вокруг себя. То есть, либо мы должны найти еще примерно такое же количество прекрасных и активных людей в пару, вот. но пока мы видим, что таких прекрасных людей примерно 20% от общего числа, и это достаточно мало. Потому что, конечно, вот один член комиссии не увидит. Редко, когда ему удается этого избежать. будет либо Вот. Нет, кстати, нет, вот у членов комиссии э, есть, и я скажу про удаление и про э, препятствия, но в принципе. Э, привет. А, но в принципе э, я не вижу такой серьезной э, проблемы, их не удаляют. Но просто какой смысл удалять члена комиссии, когда он э, О, у тебя. Когда, когда он сидит и выдает бюллетени за своим списком? Да кому он нафиг мешает? Да, мы понимаем, что довольно примерно.. Четверть даже не пыталась выяснить эту информацию, но вот из тех, кто пытался, у 15% это не получилось совсем. У остальных получилось, но ну, где-то частично, где-то как-то. Вот. А где-то непонятно было, зачем это делалось, потому что эти конверты были частью... Ну и, в общем, было все как-то довольно печально. А, по закону, вот мы... Это удивительная история, но ведь отмечать печатью э, бюллетеней, которые, если более 1%, обязаны по закону. Тем не менее, то есть в обязательном порядке. И главное, от них при этом совершенно не требовалось, например, их в обязательном порядке считать отдельно. Ничего не требовалось. Но тем не менее, 7%, на 7% участков вот из этих э, запрошенных, э, почему-то люди решили, что нафиг надо. Вот. Главное, что это же совсем никому не мешало. Не называть... из принципа. Я понимаю, но как их потом заставить? Вот как раз отказаться отдельно, подсчитывать куда проще, чем не отметить. Вот. Но, в общем, прямые требования законы, кому это нужно. Вот. И вот это вот моя любимая история, которая на самом деле говорит нам о том, что учитывать досрочно проголосовавших, вообще в списке проголосовавших довольно бессмысленно. Потому что э, примерно э, на... То есть вот там, где 81% людей отвечают, что были внесены в срок, на самом деле мы не знаем, какое из них количество. Как говорят, да, были внесены, но я не знаю, я не видел списков из вышестоящих комиссий, я не видел... Ничего, и поэтому я не знаю, все были внесены или не все, какой частью внесены и так далее. Поэтому я, честно говоря, к этим 80, 81% относилась бы с осторожностью. Но зато вот эти 10%, которые вносили в день голосования в список, это однозначно невозможно, невозможность установить сколько раз люди проголосовали и не было ли там подгона потому что соответственно все досрочное голосование на УИКе, люди приходили их в списках не было они вносились и сколько людей проголосовало дважды и сколько их потом внесли только тех кто только те кто не пришел в втором разу, но это уже становится совершенно неизвестно кстати говоря а, помимо вот у меня, я здесь не принесла, но на самом деле у нас а, зафиксировано около... Сейчас, а, ну я в конце скажу, хорошо. Значит, а, наше любимое выездное голосование, вернее, не нашего, а любимое выездное голосование главы нашей городской избирательной комиссии, как известно, он к нам приехал из города Тамбова, где он был королем а, выездного голосования. У него там за 20 процентов людей проголосовало на на дому вот в нашем случае это было не 20 это было в 10 раз меньше это было порядка 2,5. с э, половиной ну, на муниципальных он 2 и 4 а на губернаторских э, а да на губернаторских 2 и 8 на муниципальных 2 и 5 э, на дому проголосовало но тем не менее на э, 15% участков э, комиссии совершенно очень шустрые и умудрялись э, э, 50, более 50 э, голосов более 50 квартир обойти и собрать э, голоса. Такой, такой квартир завода Жеков по закону не иметь права. Ну, они... Соответственно, находили они в квартиры. Я человек законопослушный, написано в квартире к больным. Значит, ходили в к здоровым работникам А то, что они ходили к здоровым работникам А что, с ними не ходил? А? Нет, вот эти, это те, от которых сбежали э, комиссии, это те, от которых... Причем таких очень много, когда вот так вот насилие, например, отправляют э, члены комиссии с урной на 5 человек, а потом тут же следом уходит урна на 90. Ну вот и потом возвращается и все такая биткомана биткома. Вот. А, тем не менее, несмотря на весь этот развлечение и а, у нас были умудрялись, как всегда быть, вот кажется, на каждом этапе кажется, что ну вот зачем еще дальше вот вы сделали все, что могли, вы сперва отмели все возможных э, кандидатов, потом вы там э, сделали досрочное голосование, потом вы там еще что-то сделали, и вот выездное, и, кажется, на каждом этапе же дальше уже не будет. Вот я, по крайней мере, э, пока там э, лекции читала перед, э, я все думаю, ну все, вот, вот это уже сделано, вот дальше все будет спокойно. Мы уже досрочно думали, что день голосования будет сложным, и неинтересно. Но нет, а, считали, у нас тоже все очень весело. А, в первую очередь мы пытались... Очень многие из нас пытались добиться отдельного подсчета досрочки. Получил это опять же от тех, кто пытался, а не от тех, кто э, вообще был на участках. И как вы видите, э, в некоторых случаях удавалось. Ой, блин, а где же кто вообще не добился? Но там порядка.. Э, а, значит, это от тех, кто добился. Значит, э, но там порядка. 26% вообще не смогли добиться, чтобы им посчитали, при том, что они заявляли, требовали и так далее, а ну, про закон не буду. По закону, по закону должны были все сделать. Вот. А из тех, которые э, умудрились такие героически добиться этого, э, вот э, сколько там получается, 32% смогли добиться только по нему. Ну, а дальше начиналось «Домой слишком долго, больше мы не можем». И э, когда ты находишься перед э, большой комиссией, которая вся в один голос э, очень хочет домой к детям, осчитать а раздельно например, муниципальные, в общем, это действительно ад. После того, как ты все посчитал, еще после этого посчитать отдельно досрочку. Это много, учитывая, какая у нас была досрочка. Вот. Но, тем не менее. А, опять Копии протокола удалось получить немногим, причем а вот в эти э, получили обе копии протокола, 63% входят те люди, которые получили копию протокола без печати, копии протокола без подписи председателя и, и так подписи, далее. Подписаны без расшифровки, ну, прочими общем... дефектами, которые потом позволяют судам, не признавать эти протоколы. Не хочу тебя расстраивать, но даже абсолютно правильно заверенные копии протокола мало помогают в суде. Когда нас это вот. а... Так, и все-таки у меня здесь нет этих данных, но э, на самом деле у нас было зафиксировано около э, 30 участков, где люди э, приходили и обнаруживали себя в списке досрочно проголосовавших это э, в некоторых, на некоторых участках были поданы соответствующие жалобы на некоторых были э, написаны некоторых, на участках не удалось подать жалобы люди э, у нас где-то, это по-моему в Центральном районе э, комиссия устроила целую спецоперацию по отлову тех, кто находился в списках проголосовавших, они боялись подавать в комиссию, думали, что их тут же удалят с участка, поэтому они выставляли мальчика на улице ловить тех, кто э, находился в списке проголосовавших, и на улице писали от него заявы э, и так далее, собирали их в пачку, чтобы это было как-то что задокументировано именно избирать. У нас, значит, всего по, э, ну вот из тех, кого нам удалось запросить, мы обнаружили четыре участка, на которых были отменены э, результаты потосрочного голосования. Вот. А, что вообще, на мой взгляд, очень много. Вот. Еще один, мы знаем, где удалось отменить э, И... Вот, так что целых пять целых <laughs> участков, где что-то далось сделать. Ну, везде это была принципиальная это позиция председателей. А, а это не, пере, не перелом через колено председателя какой-либо частью... А кажется, я не, не знаю, было. вот мне кажется, там... Не, это, я, там, там ну, активисты, почему даже активисты. Нет, говорят... председатель, какую позицию занял? Я не помню, естественно, когда он согласился, но инициатива а -а -а. была и от нас. Нет, инициативы были, но председатели соглашались, и я был на двух таких участках, и во многом это благодаря на позиции председателя, потому что там, где председатели занимали категорическую позицию большинство в комиссиях, разумеется, поддерживало, это было совершенно нереально. Вот. Ну, собственно, то, что я хотела сказать, на мой взгляд, в отличие мы на президентских и на и, По-моему, даже после Думских, мы такую штуку делали. Мы пытались вычитать, да, вот это вот аномальное выездное, мы можем вычесть столько-то процентов, вот это вот а, несуществующие участки, вычитаем столько-то процентов, вот это так. И примерно прикидывали там, ну на президентские всех интересовало было 50, не было 50, 49,5 или 50 и 48. Но и вот можно было в эти цифры играть и где-то что-то предполагать. На самом деле, сейчас, я даже, честно говоря, не очень представляю, что отталкивается. Единственное, что можно чисто теоретически предположить, это только вот явку, просто если убирать там все эти досрочные и так далее. Но в общем, даже примерно предположить, какое было реальное положение вещей с выборами. 14 сентября, на мой взгляд, совершенно невозможно. То есть гадать можно, но реально хоть что-то установить хоть в каком-нибудь приближении, по-моему, не получается.